Нельзя было интересно как каких-то хозяйственников внедрять вот, в предсоветах, которые бы бомбили за... Нет, нельзя. Слежка того-то и всего-то... Нет, хозяйственное... дело, дело, дело все в управлении. То, что, понимаешь, да, у, управлялось все из центра, как вот, да, и э, получалось таким образом, что как бы там... Это там, это да, это все ерунда, но я должен, чтобы я избрался, там, понимаешь, да? Ну. Угу. Вот, то есть... На самом деле система воевала не с вне, а внутри себя. Ну, получается так? Да, то есть они просто... Как бы, вот, такая вот такая вот штука. Да, даже не война, это не Да, да, да. да. И что как бы происходит и сейчас, да? Вот они выползли, блин, там, понимаешь, да? Они бегают, они знают, там, все, там да, мы, да, мы, да, мы, расхвачены, здесь родственнички, там, сюда, да, я скажу, да. Ну и этот самый, да. А на самом деле ну, это выходит как, там, пока они сидят во власти, да, да, значит этот самый нибудь производство, все, они его губят, понимаешь, да? Они к нему относятся потребительски. Понимаешь, да? Они, делают? Они не говорят, делают лучшее производство. Да, конечно, да. И, и, конечно, давайте откроем границы до рынка. Нет, не открывайте. У нас все дороже, и товар говно. Понимаешь, да? Ну, ты, ты, ты, ты понимаешь, да? Если мы откроем границы, нас придется закрыть всех. А мы же хотим деньги получать. Ну, понимаешь, да? Бесконтрольно. Да? Питально. Вот и все. Вот, как бы вся как бы, математика, mm -hmm. она достаточно простая.